Здравствуйте, подписчики моего канала. Сегодня хочу рассказать вам народное средство, Которые можно получить от наших домашних курочек. Это средство помогает очень хорошо от диареи. Ну, это по медицинскому термину диарея простонародье понос вот это средство мы добываем из желудочков вот она снимаем плев эту кожу с желудка с внутренней части высушиваем ее вот она колется вот эти. желудочную кожа желудка которая перемалывает помогает перемалывать им всю весь корм сейчас она сухая вот она колется прям на кусочки вот это вот все дело значит мы должны взять и Пропустить через кофемолку полученный порошок принимать по одной чайной ложечке если у вас жидкий стол и очень хорошее средство помогает так что пробуйте ну, это у меня домашних моих домашних корм